А перед началом этого видео, хочу показать то, как я подружился с Титаном, а точнее, даже с двумя. Вот с тем, который справа, и с тем, который наверху сейчас. Вот он. Ну, сначала я подружился с этим, который справа был, еще на том конце карты. Ну, он помотал головой, и мы вместе пошли туда. Вот сюда, вот где я сейчас. А потом э, тот, опять же, тот же, который не захотел сражаться со мной, не захотел сражаться и с большим титаном. Ну и теперь мы как бы втроем. Против одного. Мы решили собраться где-нибудь на середине, потому что осталось 30 секунд до начала боя, до конца, то есть. Но потом пришел тот, э, с которым мы сражались. Ну как бы. Тот, против которого были мы все. Ну и мы пошли его убивать. Но шестой был слишком далеко, он не успел. Поэтому мы с летающим титаном замочили вот этого. Хотя я даже не знаю, закон... смогли ли мы его убить. Бой-то закончился. Но он вроде как умер. Ну а теперь к игре. Вот ангар, на котором мы будем играть, из тестового сервера. Здесь у нас и Спектр, и Локи, и Блиц, и Тир, и даже Вайланд, супер хилит. сначала начнем, конечно же, с Локи, потому что он нас самый быстрый в этой игре, и будет захватывать мельки. Вот даже не знаю, кто быстрее. Локи или же... А ведь робот с Дашем. Ну, эх, ладно, пока мы ждем, я отвечу. Ждать кажется зло. Сейчас попробую какой-нибудь робота с Дашей вспомнить. Кто же есть. -то? А, ну хайечи есть. Потом еще комиха Ками... есть. И этот еще. Как его? Ну, самый.. Самый. А, Страйдер. Да, вот. У него 4. Целых 4 способности. У него есть Даши, это не 4 он может ускориться. Ну, не знаю, может ли он быть быстрее Локи, который. С, баф... с бафами скорости бежит еще в инвизии. Не знаю. Я все равно это проверить не смогу. У локи эта способность бежать быстро она постоянная. А у Страйдера это рывок просто вперед. Ну ладно, бой начинается. Сейчас мы узнаем, насколько быстрым может быть Локи- не, только не здесь. Смертельная битва это плохо. Не. Я тогда лучше сбегу из боя. Мне ничего это плохого не сделает. Просто перезайду. Потому что Локи это только для гонки за маяками, либо же за превосходство. Потому что в смертельной битве там главное это сколько ты убьешь, а не маяки. Там вообще маяки как бы... Ничего, никакой роли не играют. А превосходство это то же самое, что маяки только хуже. Ты не можешь спавниться на маяках и все, так они одинаковые. О, какая карта? Луна. Ладно. Первый ангар, кстати, еще у меня есть, но его я покажу позже. И мы начинаем, конечно же, с Локи. Самый быстрый он. Хотя он тот впереди, кажется, меня может обогнать. Или не может. Почему-то я быстрее, чем он. Ну ладно. Почему я первым? Но там за моей спиной еще один бежит. Ого, <с> вы видели. Я бежал так быстро, что аж пролетел несколько метров. Еще я на него владел 4 Магнума, потому что не смог придумать оружие получше, хотя... Возможно, было бы хорошо, если бы я поставил на него то же самое, что у Монфорт Ну, вы видите, что у него там. Оружие, которое может остановить. Но зато когда стреляешь из магами, немножко перезаряжаться вот этот, кстати, не очень хороший робот. Сборка у него не очень ВИЧ, еще и с ракетами. Он как бы не очень-то будет эффективен а теперь просто попытаюсь выжить как можно дальше. а, снова это что-то самый Лич у него что, целый ангар таких? ну, я же говорю, что это очень хорошая сборка потому что Лич я не думаю, что он, он сможет быстро убежать из битвы вот спектр с э, ракетами такими, это было бы хорошо. Но, Леч... Ой, кажется, я сейчас умру. Ой-ой-ой. Тут сразу их трое. О, нет, я все еще, еще жив. Хм. Как они меня не и до сих пор? Mm -hmm. Ну да, вот мы видели. Так, а сейчас, наверное, я возьму как раз-таки этого спектра. Так, в кого пальнуть? В тебя? Нет, не в тебя. Может в тебя? В тебя? О, в тебя! Пам. <клёх> <клёх> Ничего себе! Просто ваншот моего. Так, сейчас в тебя. Ой, сколько эти у нас? Я, я даже посмотреть не смог, но мы победили. Но я даже половину своих роботов два мне показал, поэтому еще раз и надеюсь попадется та карта, которую я бы хотел, чтобы мне попалась. карта с луной, но не эта карта, а другая, на которой еще есть посередине такая как штука. Ну, мосты там еще есть, через всю карту. Вот для Локи это было бы лучше всего. Я не помню, как они называются, да и, наверное, знал бы я, вы не знаете название карты. Так, ну, ждем уже минуту, что-то бой не начинается. А, нет, начинается. И на какой карте? На этой. Отлично. И гонка за маяками, все сходится. Так, ну, наверное, возьмем блоки снова. И просто по прямой сейчас будем бежать до маяка в центре. Я же говорил, поэтому это лучшая карта. М, там, кстати, слева от меня был Вейленд. За двумя щитами энергетическими и способностью хилить. Посмотрим, как он далеко уйдет. Просто у всех-то теперь уже не кинетические, энергет... не а энергетические оружия. И поэтому его щит будет как бы немножко бесполезен там. Ну, посмотрим. Может быть, когда-нибудь я его увижу еще. Но, а я тем временем уже успел добежать до маяка. И захватил его. А здесь... Здесь второй Локи прибежал за мной. Так, эта штука сейчас взорвется. Бам. Ну не так уж много урона, кстати. Буду просто бегать от них по кругу. Не знаю, поможет мне это или нет. Но пока что вроде как живу. О, это что, самый Вейленд, привет! Что ты убрал то свою способность? Я бы тебе похилиться хотел Ого, смотрите, это же чувачок такой Я такого себе тоже хотел бы Раньше, но теперь то уже нет О, вот это скорость, вот это скорость Пам, Врезался об стену Ничего себе, это что за скорость? Это что за флеш? вот даже вон тот бегемот стоит, который справа не понял, что это мимо него пронеслось. Вы видели это? Я же просто на первой космической скорости пронесся мимо этого вот. Половину карты пересек буквально за пару секунд. Так, у меня снова вернулась способность скорости. И влетаем на эту площадку. Он даже попасть ко по мне не может. Кстати, у него новое оружие, которое я, ладно, не важно, просто убегаем от него. Он не может даже достать для меня. Он стреляет как бы вперед, но не достает. Посмотрите на эту скорость, как быстро я от него убегаю. Он ведь даже не успел ничего. И снова у меня забрали скорость, точнее забрали маяк. Да, эта скорость у меня только, когда у противника есть три маяка. Это плохо, конечно, но это то, что мне нужно. Если у противника три маяка, то мне дается невероятный просто буст скорости. И еще немножко буст к защите. О, это кто у нас там? Локи. Еще один. Тут немножко неудобно нам будет с тобой. Ведь ты в инвизии, я в инвизии Достать мы друг друга не можем Опа, опа, чё не ожидал? Бам, бам, бам Нет, нет, все признаю, признаю У тебя уже лучше Ладно, я не могу противостоять ему Но зато я могу подождать, пока придет кто-нибудь посильнее, Например, вот Да, и все, сейчас локи добьют ну или же его добьет Или я? О! Отлично! Я спокойно как-то убить. Ну и я думаю, что снова пойду к врагам. Да, мне дали бы скорости. Снова. И мы сейчас на полной скорости вылетим отсюда. Мне кажется, у он стал еще быстрее бежать. Посмотрите на это. Просто никто не может меня догнать. Никто! Вообще! какой скоростью и тут рядом лежит тот же самый вики мод с четырьмя флюксами лежит Эх, хотя минуты три назад он стоял на месте ладно так на эту майки меня не очень приветствуют пойду я тогда на другой на вот этот мне снова дали бы скорости. здесь он мне не нужен и я захватил этот маяк на этот раз Так, здесь вот этот чел. И еще лич. Мы э, меня заличили. Не, ну это все. Но у меня все еще есть маяк. Так, кого же заспаунить? Давайте спектра. Снова. Посмотрим, как хорошо он сыграет вот здесь. Прыгаем так и. Сколько? Да не так уж и много урона, я его налез. Э, Надо было Титана сюда. Ну сейчас уже поздно, ведь я ничего ему уже не сделаю. И маяк он забрал. Ладно, тогда заспомню титана здесь. Хотя нет, пока он до тут дойдет, давайте другого. Давайте Тира. Тира, да. У него как раз новое оружие, вот это вот. Оно бесконечное. Оно стреляет Вообще все время. И единственный его минус, то, что если очень долго стрелять, то оно перегреется и взорвется. Ой, еще говорю, взорвется. Оно не взорвется, оно потеряет кучность. Да. И оно будет стрелять менее точно. Но все же оно еще будет хорошим оружием в ближнем бою. Не знаю, сколько урона оно наносит. Вот сейчас я проверить это все равно не смогу. О, нет, я что зря пришл. Вся, вся, вся их команда. Так, я лучше. Я лучше уйду. Я лучше уйду. Четыре человека на меня. Ладно, плохая идея. Возьму Блица тогда. О, я вижу там Тетяна. Я вижу Титана. Какой же этот по сравнению с тем Локи. Ладно, здесь Титан, я как вижу, стоит, или не знаю, как он там завис. Попробую-ка я его сейчас вот пострелять. На, вот так вот тебе. Нет, его убил другой Титан. Ладно, пойду... Куда-нибудь. Ау! Это было больно. У меня ракетами попал. И этот тоже с ракетами. Это уже не честно. Этот с ракетами у меня стреляет оттуда. И этот тоже. Э, ладно. Берем последнего робота. Вейланда. Сейчас он, правда, бесполезен, потому что он должен хилить кого-нибудь. А здесь некого. Потому что. Все мои... Хотя нет, вот тут один есть. И вот там еще один. Так, давай я сейчас Куда-нибудь вот сюда. О, тут еще этот идет так. Вот так вот. И посмотрите, кстати, какой большой радиус у этого... Это скорее всего потому что... Он не может двигаться, когда он так вот стоит и хилит всех. Поэтому у него такой большой радиус. Они мне даже урон нанести не могут. Потому что весь урон, который я получаю от них, он просто хилится. Хотя нет, вот сейчас вот я получаю. И очень много причем. Ладно, все, я труп. Ну, ладно. Давайте к следующему бою, где я использую не очень стандартных роботов, так сказать. А вот и он. Этот бой. Этот ангар. Да, вот такой вот. И первым мы возьмем вот этого шницеля. Да, вот такой вот он робот. Такой он немножко странноватый это довольно старый робот посмотрите как он ходит вот так ходили старые роботы раньше все так ходили теперь это переделали роботы ходят по-другому а еще он очень резко останавливается. вот смотрите но зато он довольно быстрый и у него есть один тяжелый слот то есть он такой вот мини снайпер можно сказать. И смотрите, сколько много урона я получаю от всего лишь флюксов. Вот сейчас он меня ударит. О, это много урона. Половину хп мне снес. И посмотрите, как он останавливается. Если он будет. О, мне дали, кстати, еще буст скорости. Сейчас вот я тут остановлюсь. Видели, как он? Он слишком резко, я не знаю. И когда он уходит, он немножко вверх-вниз прыгает. Видите? В общем, старая манера ходьбы у этого робота, которую никто не собирается чинить. Потому что этот робот никому не нужен, к сожалению. Берем Джесси. Это как буч или как дог? Только для маленьких слотов У него 4 маленькие слота Которые он может менять Так, сейчас лучше использую ракеты Сейчас этот Локи поднимется И я в него вот так вот буду стрелять Не знаю, задел ли я его вообще Так, сейчас подкоплю патроны Опа, опа, вот так ракетами, ракетами его что то мало урона я нанёс. Ладно, пойдем. Хотя нет, куда я пойду, тут наш маяк захватывают, родной. Так, в тебя выстрелю, может быть. Он, блин, телепортировался. Ладно, тогда буду ракетами в тебя. Блин, я ж не достаю до него даже. <свистит> <свистит> Хорошо, берем тогда... Бехиноса, Бехиноса. Так будет удобнее. У него 4 целых минигана. Это ж прям переносная турель. Вот, какой урон я наношу огромный. Никто не спрячется от такого. Ну, только вот минус в том, что он быстро разряжается. Возможно, стоило таки взять не такой на а другие. Потому что э у этого безопасно Вот смотрите, я стреляю, стреляю, как И уже половину разрядил. Скорее всего, это часть от того, что... А... От того, что он быстро ускоряется. Это я специально дал ему такую способность. Ну ладно, я все равно долго не прожил бы. Уже наш маяк захватили. все наши маяки захватили. Ну, берем. Берем этого. Это последнее, что у меня осталось, кроме титана. Потому что ура тут вообще нигде не будет полезна. Я просто взял ее потому что нечего больше было это последнее из того что не, не крутое и что я бы хотел испробовать мне просто интересно как бы это выглядело если бы у какого-то робота было 3 или 4 слота в щитах вот я так и сделал наверное это все-таки будет много защиты но все же это довольно бесполезно потому что все всех генетические оружия уже вышли из моды, и поэтому сейчас он как бы бесполезен. Кстати, слева от меня, такой же, как я, только у него 4 энергетических оружия за раз, а у меня как бы 2. Но я могу их менять. А у него... У него тоже не можно сказать, сменные. Он встает в свою способность, у него их 4. Ходит, у него два. я сейчас получил довольно много урона от вот этого летающего. Да, вы видели, он стремнул выше меня, а попал в меня. И сейчас я просто попался под атаку вот этого вот, который внизу тут стоял. Так, я попробую уничтожить хотя бы одного титана здесь, вот этого, который ходит внизу. Если он меня не уничтожит, не уничтожит первым. Так, он поднялся в воздух, а я опускаюсь, чтобы у меня было больше защиты. Меня остановили, меня залечили, и я ничего не могу сделать. А, ага, и титана еще кто-то убил за меня. Так, может быть, полетим туда? Там, кажется, нужна наша помощь. Или вот этого хотя бы уничтожу. А, нет. Мне кажется, здесь... Не, здесь я нужнее. Лучше отстаю этот маяк. Опускаемся. Ого! Видели, сколько урона получил этот чел. От моих двух орудий. Он супреснал меня, и я и то ему весь щит снес. Да, это все-таки мощное оружие. И сейчас я просто буду, наверное, летать над маяком. Хотя, нет, это было плохой идеей. Меня подбили. Ну и все, последний робот, фура. С тремя энергетическими щитами. И это 33 тысячи защиты даже нет тридцать три три триста тысяч триста тридцать защиты вот сколько это это много но все же этого не хватит против любого энергетического оружия Она просто пройдет насквозь хотя возможно вот против этого блица я буду полезен а-а-а, нет, он просто прошел сквозь мой щит. А я вот так вот. И все, ты меня не достанешь теперь. Ну вот. бы я смогу так поворачиваться, и это недолго. все я уже почти что не помню. Ну, потом сервер закрыли. К сожалению. Ну ладно. Надеюсь вам понравилось то что было